Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я хочу познакомить вас, ребята, вот с таким сайтом, где есть очень хороший скрипт. Это Redirect Master, который вы можете установить и на свой компьютер. И пользоваться этим сайтом для того, чтобы ваши реферальные ссылки не могли нигде блокировать соцсети. Как вы уже знаете, что везде во всех соцсетях идет блокировка реферальных ссылок. Redirect Master — это скрипт, позволяющий создавать правильные актуальные ссылки, у которых невозможно обрезать реферальный хвост, который не будет блокироваться соцсетями, и по которым можно отслеживать подробную статистику уникальных переходов. Я этим скриптом пользуюсь уже давно, и я вам сейчас даже покажу, на свои, чтобы открыть реферальную ссылку, открою на своей страничке. Ну вот, допустим открываю вот тут у меня сделан на этом сайте этот, э, реферальная ссылка. А я не только своим а себе это делаю, но я сделала всем своим партнерам, а, чтобы а, не было никаких проблем а, с, а, с этим а, проблем с развитием нашего бизнеса. А мы все в сети а, пользуемся всякими всеми инструментами для он, онлайн бизнеса, чтобы развивать а, успешно свой бизнес. Ну и теперь давайте я вам, наверное, покажу, что это здесь. Здесь на главной странице есть инструктор, где можно по с помощью этого вот инструктора вы можете все полностью ознакомиться, что, чего и как. Как отслеживаться, как э, э, группировать э, э, и контролировать все ссылки. Ну, все, все. Э, как сохранить свою репутацию. Э, э, дело в том, что если вы э, э, даете или пишете пост, и э, в вашем посту не открывается эта ссылка, ну, это уже э, как э, бизнесмену вам э, минус. Поэтому... Э, я считаю, что это должен, этот скрипт должен иметь каждый уважающий себя бизнесмен. А скрипт всего стоит 570 рублей. Платежные системы здесь указаны, вот на главной странице сайта. Здесь и Visa, здесь и MasterCard, здесь и Mir, и WebMoney, и Kiwi, и Яндекс.Деньги, и Pair, и Perfect Money и Cash. и даже можно биткоинами оплатить. Поэтому здесь даже открыта бонусная программа до 31 августа дополнительные бонусы если вы зарегистрируетесь активируйтесь и вам будут даны дополнительные бонусы все это вам придет на здесь можно даже подключиться у нас здесь я как уже говорила что этот сайт уже давно работает и есть как сказать, чат или техподдержка. Есть и в Телеграме, есть и в ВК группа. Ну и вот я зашла в кабинет в себе. И здесь для установки. Для установки, значит, здесь для получения важных новостей и обновлений вы можете подписаться ВКонтакте, в Телеграме. Скрипт устанавливается на на существующий сайт, нужен отдельный домен или dot-домен. Установка скрипта нашими специалистами а здесь вот стоит 350 рублей. Я отдавала эти 350 рублей, не заморачивалась, но вы можете все сделать. Я посмотрела все здесь ролики. Здесь все четко и ясно. Все везде показано и рассказано. Поэтому у кого есть время, вы можете просто по роликам все сделать. Ну и, значит, что я еще хотела сказать. Да, здесь есть очень хорошая, шикарная партнерка. Вы даже можете зарабатывать на этой партнерке. Ну и вот, значит с первого уровня вы получаете реферальное вознаграждение по 250 рублей, а с второго уровня по 50, с третьего 50, с четвертого 70, и с пятого 80. Ну, и здесь, вот как вы видите, таблица. Здесь все это на год рассчитано с показателем на 3 человека. Если каждый пригласит, по 3 человека. Ну, и... Ну и в принципе, что я хочу сказать. Да, админа я хорошо знаю. Админ это Павел Синицын, зарекомендовал себя очень хорошим, достойным админом, к которому вы всегда можете обратиться. Он... Есть вот вопросы в эти. Вот они контакты адми, администраторов. Вы всегда можете к нему добавиться, и он покажет все, расскажет. Он очень культурный, очень общительный и очень достойный человек. Я, я с ним уже очень давно ну, как, дружу. И вам предлагают то же самое. Так что, ребята, регистрируйтесь, активируйтесь, и вы можете спокойно создавать свои ссылки реферальные, чтобы ваши, ваш бизнес развивался, и вы не теряли деньги. До новых встреч на моем канале. Ссылочку я вам оставлю под роликом. Если будут какие-то вопросы, можете позвонить мне на скайп, на телеграм. Буду рада пообщаться. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. С вами была Ольга Арзуманян.